Здравствуйте, это уже четвертый урок. Если вы еще все понимаете, то вы действительно можете гордиться собой. Потому что в будущем вы, как и сейчас, будете все понимать. А в будущем будет даже еще проще. Всегда сложно заработать первый миллион, выучить первое слово, а дальше все будет только проще. Начинаем. Как вы думаете... Как сказать «Они ходят на работу»? Они ходят на работу. Они. They. Ходить куда-то. Это go to. И работа будет work. I go to work. Ходить на работу. Как вы думаете, как сказать Мы помним это Как будет помнить Помните Мы здесь уже с вами это разбирали Вот смотрите Вот помните это Помните это We remember it We remember it. Мы помним это. Ты говоришь по-английски очень хорошо. Ты, you, говорить, это speak, по-английски English. И очень хорошо, very well. You speak English very well. Ты говоришь по-английски очень хорошо. Так, да, мы живем здесь. Здесь мы в начале урока уже смотрели. Вот. Я учусь здесь. Здесь это... Here. Мы это we, и жить это live, и здесь будет here, we live here, мы живем здесь. В будущем останется только грамматика, потому что слова мы уже понемножку вы начинаете замечать, уже here мы уже учили, к примеру. Мы только обратились, как мы писали. Remember, мы тоже учили. И так понемножку слова начнет уменьшаться, количество, которое надо выучить. Сначала было сложно, первый шаг сделать всегда сложнее, дальше только проще и проще будет все. В будущем вы вообще будете смотреть на все слова и будете понимать эти слова. Останется только мелочь, грамматика. А дальше вы вообще будете свободно говорить. Так, я живу в этом городе. Так, я I, жить live, в in и в этом вис. На этом кипарисе рис растет. Уис на этом канате повис этот лис Борис. Уис в этом измазался Денис Городе Сити. В моем городе очень дорогие сети мобильные. Мой город сетей дорогих. Город сетей. I live in this, in this city. Я живу в этом городе. I live in this city. Мы это все... Насколько я помню, разбирали. Не, мне показалось. Ну, значит, уже разобрали. Теперь мы живем в этой стране. Мы это we, жить, live, в, in. Этой Ви и страна будет Кантри. Беларусия страна картошки. Страна Кантри страна картошки. Мы we, we live in this country. Мы живем в этой стране. We live in this country. Давайте еще 31 возьмем. Я живу там. Я I. Нет, давайте. Ну, ладно, давайте, живу. I live. И там будет в I live в там в грозе, в зе, в the, в лесополосе. Там все в березе. Я живу там. Тридцать второй еще возьмем. Я работаю там. I work. И там будет зе. I work there. Я живу... Я работаю там. Я живу там. Я работаю там. 33. Мы учимся там. We. Мы учиться стадии. И там будет the. We стадии the. Мы учимся там. А теперь, чтобы закрепить это все, что мы с вами только что разобрали за этих четыре урока, мы начнем сначала. Так. Present Simple. Настоящее простое время. I study. Я учусь. We study. we study, мы учимся, you study, ты учишься, they study, они учатся. имени давайте. I, we, you, they, I, я, we, мы, you, ты, they, они, подлежащее плюс глагол. I study here. Я учусь здесь. I work. Я работаю. I understand. Я понимаю. I understand you. Я понимаю тебя. Я знаю это. I know it. I know it. Я знаю это. Я знаю это очень хорошо. I know it very well. I know it very well Я живу в России. I live in Russia. I live in Russia. Я говорю по-английски. Я I говорить, speak English. I speak English. Я говорю по-английски. Я хожу в школу. I go to school. Я хожу на работу. I go to work. Э e мы ставим, когда согласный звук в существительном. А Н мы ставим, когда в существительном гласный звук. Но только когда единственное число. Или это не исключение, как в мане. Одиннадцатое. I have a brother, у меня есть брат I have an idea, у меня есть идея I have a sister, у меня есть сестра I have a car, у меня есть машина I think so, у меня есть идея Ой, то есть I think so, я думаю так I think so. Я думаю так. We understand you. Мы понимаем тебя. I see it. Я вижу это. I see it. Я хочу это. I want it. I want it. Я помню это. I remember it. Я помню это очень хорошо. I remember it very well. Мы говорим по-английски. We speak English. You know it. Ты знаешь это. You know it. Ты видишь это. You see it. Они помогают мне. They help me. Они ходят на работу. Они ходят на работу. They go to work. Go to work. Мы помним это. We remember it. Ты говоришь по-английски очень хорошо. You speak English very well. Мы живем здесь. We live here. Я живу в этом городе. I live in this city. Я живу в этом городе. Мы живем в этой стране. We live in this country. Мы живем в этом стране. Мы живем в этой стране. Я живу там. I live the. I live the. Я работаю там. I work the. Мы учимся там. We We study the А теперь все повторим, но без русского языка, просто по-английски Present simple I study We study You study They study I, we, you, they I study here. I work. I understand. I understand you. I know it. I know it very well. I live in Russia. I speak English. I go to school. I go to work. I have a brother. I have an idea. I have a sister. I have a car. I think so. We understand you. I see it. I want it. I remember it. I remember it very well. We speak English. You, you know it. You see it. They help me. They go to work. We remember it. You speak English very well. We live here. I live in this city, we live in this country, I live there, I work there, we study there. Ну, пока все. На этом уроке, следующий урок мы все повторим. Ведь может вам что-то не запомнилось, но такого качества гипноз сделать одновременно со всеми сложно, поэтому вы будете мне помогать. Водить себя в транс. Надеюсь у вас все получилось, если да, повод это отпраздновать. Очень за вас рад. Удачи!